Покупая акустическую гитару для путешествий или живых выступлений на улице, как правило, мы сталкиваемся сразу с несколькими проблемами. Во-первых, гитару крупной формы, например, как вот эта модель, джамбо, не совсем удобно перевозить в багажнике, поскольку она крупная занимает очень много места. Во-вторых, инструменты уменьшенной формы теряют не только в громкости, но и в низких частотах. Особенно хорошо это будет заметно на фоне гитары корпуса Western. Да, можно купить инструмент от Sigma, например, модель OM-MST. С одной стороны, она не сильно потеряла в звуке. Но с другой стороны, все также занимает место. Хотя гитара очень даже хорошая. Обзор на нее уже есть на канале. Можешь найти его здесь по подсказке либо в описании к этому видео. Решением проблемы может стать travel-гитара, которая сильно меньше, чем стандартный инструмент и, соответственно, ее проще перевозить. Даже самолетом. А также эти инструменты не шибко теряют звучание за счет некоторых конструкционных особенностей. И сегодня мне бы хотелось рассказать тебе про гитару, которая прекрасно сбалансирована по звуку, подходит для тех, кто любит путешествовать, отдыхать на природе или исполнять шлягеры 80-х прямо на улице. Это travel гитара. Craft Гитары корейской компании Crafter, без преувеличения, по всему миру известны как инструменты высокого класса. Однако серия Mina, которая у меня сейчас в руках, это новинка бренда и производится силами фабрик в Китае. Модель Mina Co. ничем не уступает старшим моделям, обеспечивая нас объемным и чистым звучанием, несмотря на такие скромные габариты. Она реально маленькая. Внешний вид не сказать, что вычурный. Наоборот, он максимально лайтовый, но со своей изюминкой. Инкрустация на головке грифа, распустившийся бутон. 12-й лад украшен летящей бабочкой. По обечайке и корпусу тянется элегантная обводка. Розетка украшена вставкой из красного дерева. Некого шарма добавляет искос под правую руку, который не только делает внешний вид этой гитары уникальным, но и снижает нагрузку с правой руки, благодаря чему ты можешь заниматься музыкой на этой малышке часами. Спецификации, как и внешний вид, тоже весьма кошерные. Гриф красное дерево, верхняя дека массив еле Энгельман, обечайка и задняя дека Коа. Накладка на гриф и струну держатель. палисандр. Пины, что держат струны, Полисандер. Колки открыты, производство Крафтер, очень чувствительные к вращению, послушные, В строй не теряют окрашены в тот же самый цвет, что и пипки для крепления ремня. Лады закатаны хорошо, руку не царапают. А поверьте, это важно при игре на гитаре, чтобы лады руку не царапали. В комплекте полужесткий чехол, который прекрасно подойдет для наших суровых зимних условий. я как-то уже делал несколько обзоров на travel гитары Я точно помню, что одна из них была Lava Mi и несколько вариантов от Taylor. Да, вот здесь будут эти обзоры, а также в описании, вот, вот там, вот где-то снизу, те гитары, на которые я снимал обзор, очень даже неплохие, достойные своих денег. Но у них была одна маленькая проблема. Они были без возможности подключения. Эта гитара, мини-кова, как раз-таки с возможностью подключиться либо в усилитель, либо напрямую в компьютер, либо в микшерный пульт. Здесь уже решайте сами. Однако и в усилении есть небольшая хитрость. Вы можете играть как через чистый пейзак. Также к общему звуку добавить немножко микрофона, который здесь также встроен в корпус. Вот я вот чуть-чуть дорисую, слушаем звук. исключительно в микрофон. Теперь все отбивается по гитаре. Любой удар. Слушаем звук его. Сейчас добавил в равной степени и пизака микрофон. На руле немножко хорус. Послушаем, как окрасится звук. Какой-то человек стоит, смотрит в окно, как я снимаю видео. Меня это немножко смущает, Ну ладно. Оставим только пейзак. Оставим только микрофон. Чувствуете, да, разницу? Я думаю, ее чувствуется. что по итогу мы имеем в сухом остатке из этого видео. А, собственно говоря, мы имеем гитару с весьма, с весьма неплохими характеристиками. За 30 тысяч рублей мы уже получаем массив, мы получаем коло в корпусе, мы получаем прекрасный спил под правую руку, который, напоминаю, служит не столько в целях дизайнерского решения, сколько в том, чтобы снять нагрузку с правой руки. Также мы получаем интересную инкрустацию на грифе, на головке грифа, хорошие колки, и, что самое важное, зимний чехол. Что касаемо акустического звука данной гитары без подключения, мне кажется, он максимально ровный. Да, в нем может быть недостаточно низа, но разве тревел-гитара покупается именно из-за низких частот? Не, она покупается для того, чтобы была возможность кататься с инструментом куда угодно. Причем речь идет не о том, что вы именно путешественник. Речь о том, что если вы гастролирующий музыкант, вам подойдет эта гитара. Если вы просто выезжаете частенько на природу с друзьями отдохнуть, вам тоже подойдет эта гитара. Если вы ребенок и вам банально неудобно играть на гитарах крупной формы, то вам тоже подойдет этот инструмент. А еще знаете, кому он подойдет? Знаете, кому? Я вам сейчас скажу. Каждому. Потому что абсолютно не важно, на какой гитаре вы играете. Главное, чтобы у вас было желание играть на этой гитаре. А на этой малышке оно появится, потому что звучит она обалденно. Собственно говоря, как и выглядит. Не забывайте открыть описание к этому видео. Там, конечно же, ссылка на данную гитару. Также не забывайте поставить лайк этому видео и поделиться им своей любимой социальной сети. Вконтакте, в Одноклассниках. Кто-то еще сидит на Одноклассниках? И обязательно оформляйте подписку на наш канал. Ведь чем больше вас, тем больше новых видео, которые вам будет обязательно нравиться. На связи был магазин Rock'n'Roll. Это видео подготовил для вас я, Глеб. Увидимся в новых видео, ребята. Пока!